Ну что, Акисуль, ты еще долго будешь собираться? Я уже все. Ммм, Каролина Эррера. Нет. Нет? Нет. Это новая парфюмерная вода, Good Girl, Каролина Ерера, точно такие же, но только другого производителя. Кстати, для тебя я купила тоже Каролина Эррера, 212 Мэн. Да? О, нифига себе, они же пахнут абсолютно одинаково. Прикольно. А где ты это заказала? На сайте. Я тебе сейчас все покажу. Да? Это для меня. Это для тебя. М -м -м, вообще супер. Друзья, на сайте наших партнеров вы можете найти парфюмерию из Франции, которая сделана из натуральных ингредиентов. Они безопасны для вашего здоровья и не вызывают аллергии. Все ингредиенты для производства ароматов закупаются в мировой столице парфюмерии в городе Грасс. Там производятся все брендовые духи, но именно ПД Пари продает свои ароматы за приемлемую цену благодаря простой упаковке и экономии на маркетинге. На сайте представлен огромный выбор продукции. Здесь есть и женские, и мужские ароматы. Выбор просто невероятный. Вы можете выбрать различные ароматы, выбрать флакончик 50 либо 100 мл. Для себя на постоянной основе мы выбираем аромат Шанель номер 5 аромат Good Girl от Carolina Herrera, и от них же 212 Men для меня. Все ароматы от производителей Pdpari очень стойкие и держатся на коже до 24 часов. Друзья, а у наших партнеров сейчас проходит замечательная акция. Вы можете добавить в корзину 4 парфюма, и один из них только для вас будет бесплатным. Оформить заказ можно только на официальном сайте Pdpari. Ссылочку на которую вы найдете в описании к этому видеоролику, а также в закрепленном комментарии. Там обед будет сегодня, нет? Ребята, напишите, пожалуйста, если хотите посмотреть, как мы купили эту машину, в какой город мы ездили, в наше мини-путешествие за нашей ласточкой, то дайте нам знать. Я смонтирую видео. Саша сказал, что где-то здесь указано, что это оригинальный, оригинальное стекло. Но, к сожалению, мы не можем поставить ее на учет. Из-за вот этой вот прелести. Поэтому нужно менять.